В сегодняшнем видео разберем, как делать большие деньги на перепродаже недвижимости. Поэтому, если ты хочешь узнать эту стратегию, смотри это видео до конца очень внимательно. Как обычно, ставь лайк авансом и комментируй то, что ты услышал в комментариях. Первое, несколько вводных слов стратегия состоит из трех шагов. Первое, тебе необходимо найти недвижку ниже рынка. И если ты это сделал, ты уже заработал. То есть не покупай активы по рынку для перепродажи, покупай активы всегда ниже рынка. Это частая ошибка новичков. Если ты это делаешь, ты застреваешь с активом, увеличивающий срок, просто потому что ты пытаешься его продать выше рынка после того, как купил. Второе, добавь ценности. То есть, необходимо либо это делается ремонт, либо фум-стейджинг либо некое помещение под ключ или перепозиционирование. Допустим, это помещение было для инвесторов, потом оно продается участникам постоянного проживания. И все это тоже будет работать. Часто улучшения касаются, например, фотографий или просто банального размещения на на Авито, потому что некоторые собственники относятся к этому процессу достаточно халатно. Мы отдельно запишем видео, потому что были такие запросы, почему недвижимость не продается и что с этим делать. Хорошо, разобрались. Три шага. Купи ниже рынка, лучше продай по рынку или дороже. То есть на каждом из этих шагов можно работать. Какая же недвижка подходит для того, чтобы ее перепродавать? Первый критерий – она должна быть ликвидной, то есть у нее должен быть большой рынок покупателей, которые захотят это купить. И второй, скорость гораздо важнее, чем доходность. То есть, если ты находишь сделку, которая с одной сделки тебе приносит 10-20%, ты проводишь там 5-6 сделок в год, у тебя получается доходность больше 100%. С другой стороны, ты можешь взять одну и повесить с ней на долг. Здесь, на самом деле, очень хорошо работает типизация, когда ты работаешь с каким-то одним классом активов, это могут быть доходные сайты, я здесь оставлю ссылку в подсказке внизу, мы также делаем плейлист с примерами того, как можно зарабатывать на перепродаже доходных сайтов, также у меня в инстаграме недавно вышел пост с перепродажей земельных участок и с перепродажей дач, поэтому посмотри, можешь поставить это видео на паузу, не забыть нажать лайк и Открыть в новом окне плейлист по доходным сайтам и также сходить в инстаграм и посмотреть пост в качестве примера. Если это все работает хорошо, в чем же проблема? Почему очень многие инвесторы покупают один объект и надолго с ним застревают? То есть предпочитают пассивный доход противовес агрессивным стратегиям, когда ты зарабатываешь просто на разнице стоимости. На самом деле проблема в мышлениями и проблема мышления вокруг одного объекта. Потому что ну, многие останавливаются каким образом, они берут одну квартиру и все. Или берут один доходный сайт и допустим целый год его долго и упорно улучшают. Проблема в том, что это очень медленно. То есть, тебе нужно научиться делать это быстро. Поставить себе конкретную растяжку, продавать, например, несколько доходных сайтов или продавать минимум 1-2 объекта в месяц и зарабатывать именно на перепродаже. Причем, есть такая тема, нужно постоянно прокачивать себе масштабное мышление, потому что, ребята, внимание, это страшно, это каждый раз страшно увеличивать для себя растяжку. Например, ты решаешь вместо доходной квартиры взять большой доходный дом, это страшно. Ты строишь один дом, а решаешь построить целый поселок, это тоже будет страшно. Ты делаешь одни апартаменты, либо ты выкупаешь сразу большое количество апартаментов и делаешь пул. это тоже будет страшно. Самый частый вопрос в комментариях это средства с чего начать какие первые шаги необходимо сделать для того чтобы не допустить еще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 разобраться в теме инвестирования вместе с территорией инвестирования. Продолжайте просмотр, поставьте на паузу, соответственно, подписывайтесь и продолжайте приятного просмотра. Недавно мы встречались в закрытом клубе предпринимателей на курорте Роза Хутер. Ставь лайк, если меня нашел, и пиши обязательно в комментариях, кого ты еще знаешь на этой фотографии. Так вот, в кулуарах зашло разговор о кого больше ипотек. То есть, знаете, есть ребята, которые мерятся доходами, сайтами, там, еще чем-то. Инвестор очень часто мерится, кому дают больше ипотек. Победил инвестор, у которого было 12 ипотек. Ребят, и при этом на пути к масштабированию у вас всегда будут люди, которые будут тянуть вас назад. Они будут говорить, что у вас не получится, зачем ты это делаешь, это не работает и так далее. В моем инстаграм каждый день пишут люди, которые говорят, что апарты не работают, зачем ты туда лезешь. А, я это видел, коммуналка бешеная, управление адское и так далее. То есть целая куча возражений от теоретиков, которые говорят, это не для того, чтобы у вас не получилось, а для того, чтобы оправдать свое бездействие, то что люди. Им комфортно просто ничего не делать. Представьте, если у вас получится, насколько им будет больно от того, что нужно вставать и делать, потому что именно с ними что-то не так. Но, к счастью, также есть люди, которые просто берут и делают. И на этом пути самое главное – думать своей головой и искать примеры в будущем, искать тех людей, которых получается гораздо больше, чем у вас, и стремиться именно к этому. Второй совет на пути к масштабированию – то, что нужно идти через а, прототипы. Нужно, во-первых, разбираться в деталях, потому что если ты в деталях не разбираешься, то чаще всего проблемы находятся именно там. Нужно разбираться с рисками, то есть иметь понятную стратегию, какие риски будут и как с ними работать, потому что если в инвестиционном, в инвестиционном проекте вы не видите рисков, значит, скорее всего, вы с ними и столкнетесь. Третье, если вы масштабируете не разобравшись в деталях, вы будете масштабировать э, хаос и убытки. И четвертое, начните с прототипа, то есть если вы хотите делать какую-то большую стратегию, покажите, как это работает на небольшом объеме, это сбережет деньги вам, вашим инвесторам. Это очень простая история, в заключение я хочу вам показать один из примеров такой стратегии, которую мы реализуем прямо сейчас с небольшой группой инвесторов. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь и думайте масштабно, потому что именно в масштабировании заключаются самые интересные сделки и большие деньги. Фактически, что мы делаем, мы сейчас нашли локацию, мы ее протестировали, мы себе приобрели, теперь дальше мы решаем масштабировать эту стратегию. Соответственно, первое, что мы делаем, мы сейчас фиксируем, получили хорошие условия от застройщика и фиксируем задатки. То есть фиксируем эту стоимость и выходим на сделку, выкупаем уже пол апартаментов за наличные деньги. После этого мы производим ремонт в этих апартаментах, то есть делаем хороший, качественный инвесторский, функциональный ремонт под длительную аренду, под посудку. Да? То есть делаем хорошие места спальни снимаем пол, то есть ставим мебель, но ремонт в пределах там, ну это не супер дорогой ремонт, наша сказать, чтобы он был качественно, красиво, но при этом был не очень дорогой. То есть мы покупаем, делаем ремонт и потом перепродаем на центр. То есть ключевая стратегия, это заработать на перепродаже. В чем преимущество? Потому что на каждом этапе ваши инвестиции будут защищены непосредственно недвижкой. То есть, недвижка оформляется на вас, в этой недвижке делается ремонт, потом происходит перепродажа, и мы с вами работаем в процентах, то есть, зарабатываете вы и зарабатываем мы. То есть, это ключевая стратегия. В случае, если продажи вдруг затягивается, хотя ну, то, что мы сейчас видим, на самом деле вряд ли это произойдет, потому что в каждом конкретном... В шоу-руме сидят люди, которые просматривают, которые оформляют договора. То есть я в каждый зашел, и в каждый сидят люди, которые занимаются формированием документов. Сейчас мы бронируем аппарты, самые ликвидные, самые интересные. То есть небольшая площадь 17 до 18 квадратных метров на разных этажах. Некоторые из них с двумя окнами. То есть есть чуть больше 18, но там будут двое окон. Везде высокие потолки. То есть это хорошие, ликвидные апартаменты, из которых мы за счет хорошего ремонта добавляем ценность.